Белая икра ценится на вес золота. Дорогие друзья, канал Видеофантазии приветствует вас и поздравляет с наступающим Новым Годом! Большинство людей не представляют себе новогодний стол без икры, осетровых или лососевых рыб. Другими словами, черная или красная игры. продукт одних дешевого, Но не всем, наверное, известно есть еще и белая икра, самое дорогое блюдо в мире. Стоимость одного килограмма составляет чуть более 7,5 миллионов рублей. Вместо килограмма этого деликатеса можно купить Porsche 911. Мечут белую икру необычные рыбы, белуги альбинос. Уже одно это делает икру редкой. Белуги и арбиносы водятся в южной части Каспийского моря, у берегов Ирана. Несмотря на то, что особи этих рыб колят или леют, их осталось довольно мало. В Иране продукт называют алмаз, это значит бриллиантом, а на западе и в северной Америке он именуется Golden каплер, золотая икра. И не столько лучезарно-желтый цвет определяет название, эта икра в прямом смысле на вес золота ценится. Но следует заметить, что значительную долю ценообразования товара играет его упаковка. Иранцы считают, что единственной достойной оправой для такого продукта может быть только баночка из золота 995-й прокры. Белая икра в мире очень востребована, особенно горячая пора перед новогодними праздниками и Рождеством. Толстосуму со всего мира 5 лет ожидают в своей очереди, чтобы иметь возможность выложить за баночку с половиной тысяч американских долларов. За что же они готовы отдать свои нажитые непосильным трудом деньги? Ну уж точно не за баночку 995-й Говорят, что золотая икра имеет неповторимый вкус, несравнимый ни с чем мире. Она не пахнет рыбой, вкус ее напоминает миндалью коваренности белая икра опережает мясо, она значительно полезнее свинины и говядины. Но не только Иран поставляет на мировой рынок белую икру. В Австрии есть рыбное хозяйство, организованное семьей Груэль, которая занимается разведением белокарбиноса. Чтобы получить икру, необходимо ждать приблизительно 12 лет, пока рыб не достигнет половой зрелости и начнет метать икру что сильно осложняет процесс ее добычи. Одна самка обеспечивает не более 250 грамм белой икры. После сбора урожая ее обезвоживают и посыпают 22-каратным золотом, чтобы ее дороговизна и уникальность совсем зашкаливала. Причем, чтобы получить 1 килограмм готовой икры, необходимо 5 килограмм необработанной, потому что 80% ее веса, теряется при обезвоживании. Всего в мире за год добывают от 10 до 20 килограмм белой ситровой икры. Естественно, это продукт не для всех, однако рынок взывает к новым и абсолютно изысканным продуктам, которые повара по всему миру могут предложить своим гостям. При создании видео мы ориентируемся на ваши вашу опыт.